Поправляюсь сейчас в парк Горького, но не просто так, а с Мишей Нумизматикс ТВ. Привет, Миш. Привет. Короче, сейчас я принес ему, во-первых, там деньги за 5 копеек, 5 копеек 2001 года. Но не в обычном формате, а я заехал к, в банк, взял целую пачку по одной гривне и как раз заплачу ему этими монетами по одной гривне. И мы разберем с ним вместе, переберем эти монеты в центре, вот в центре города у нас здесь, в каком-нибудь прикольном местечке, в парке Горького. Кстати, кто не был в парке Горького, ребята, приезжайте, здесь очень круто, много аттракционов. Окей. Okay. И это, вот я тебе отвечаю, просмотров на нем не будет. Так, слышали, Миша сказал, что просмотров на ролике не будет, чуваки. Вообще здесь можно прикольненько покататься на роликах, на велосипеде и на многих разных штуках. Даже какие-то белки бывают, но ну, не думаю, что я сейчас вам их где-нибудь встречу. Миш, как у тебя проходит лето? Как слеты, как коллекционирование? Пока застой. А? Пока застой. Давайте. Застой? Вот такая штука для того, чтобы эффективней записать видеообзор. Ребята, значит, как я сказал, привез целый мешок Миши денег. Только-только с банка забрал. Вот мы встретились, сейчас будем делить, я ему отсчитаю, я ему должен там еще 600 гривен за монету, я в первую часть там скидывал так-так, 1100 гривен 5 копеек обошлись. вот 5 копеек вот так они выглядят 2001 года я сейчас чуть, -чуть позже их покажу еще более ближе давайте насчитаем нише денег но ну, зато она мне все подготовила сразу все дала и она даже видите как-то распасована по специальной стопочке надеюсь в этот раз по будет побольше побольше юбилейки раз два это у нас 100 200 это у нас 300, это у нас 400, 500, это 600 гривен, Миша, это, я думаю, самое лучшее вложение в мелочи. Миша, на тебе, я их не смотрел, две останется мне, может что-то попадется, надеюсь, как они ком не Ну, я думаю, если что-то еще и Миша понравится, я ему что-нибудь подарю, потому что я, в принципе, с 2001 взял, в нормальном состоянии у меня одна монетка есть. Ну, посмотрим. Надеюсь, у Миши появится там дофига. Покажу разных прикольных монет. Все, 5 копеек у меня. Добавлю их в альбом, покажу вам как-нибудь обзор. А это разбираем сегодня. Ну что, поехали. Я, кстати, не считал, если тут сотка или нет, на самом деле. К сожалению, кстати, перчатки я забыл, буду без перчаток делать обзор. меня. Так, ну что, 2014 что там сейчас, какие тенденции на рынке нумизматики? Ну, очень дорожает 2004 год вот, э, в идеальном состоянии. Кстати, будем ждать 2004, да, порой, постояннее. Да. Вот 2005 вот у меня попалась, 2001. О, кстати, штепельный блеск 2010. 2010 й не особо. О, первая интересная монета, смотри. 60 Поздравляю. лет? Е, ребята, это сколько она такая стоит, давай прикинем, в таком паршивом состоянии? Да. <соторит> Десятка максимум. Десятка. Какие, кстати, еще года у тебя уже есть собранные в хорошем штемпельном состоянии? Все собраны кроме 2 3 года. Я их активно ищу, поэтому ага. у кого есть, сразу у вас. Предлагайте, ребята, у кого есть на продажу. Сколько ты альбомов таких уже собрать себе? Нет, ни одного хватит. Одного хватит на себя? Ну, бывают такие люди, что они инвестируют именно в альбомы, покупают их, собирают, вывозят за границу. 2005 кстати, вывозят за границу, потому что их легко провести через границу, нет каких-то проблем по вывозу. Ну, ну, вот тут, мне кажется, каким-то остатком, что я понимаю, облез, вот, Тут есть какой-то, я прям вижу формат, остаток на единичке есть. Ну, остаток, если минимальный какой-то как насколько ты сейчас оцениваешь гривны 2001, 2002, 2003 в хорошем, ну в идеальном вот? Со... Ну если в ярком штемпеле, то 100 гривен. -то. 100 гривен. Я в прошлом ролике оценивал где-то в 60 гривен. Вот. Ну э, по таким ценам я, честно сказать, видел в продаже. Я видел в продаже. То есть реально были. Есть, ну люди, скорее всего, те, кто это продают, они также берут огромным количеством такие монетки. И, и их просто-напросто перебирает, как мы сейчас, да? перебирают и выбирает то, что есть в шпепельном блеске. Пока что-то вот 2001 Нашел 2004 год. О, Миша, поздравляем! 2004-е, первое. Ну, у него шансов, кстати, гораздо больше, чем у меня 4-3, потому что монет сильно больше. Никто ну, не понял, это обычный Владимир. То есть Давайте -то, я покажу. Да. Где-то гривны там 3, 4, 5 где так стоит. 2004 Лучше, чем ничего. Уже что-то... Ну, нету, к сожалению, тут штемпельного блеска. Ну, штемпель они сильных, очень. Сильных, кстати, нету и ударов. Нет ни не ударов. Если ее сплоснуть водой, легонько, так от грязи. Вот, супер, Миша, поздравляю. А у тебя ты часто продаешь такие, бывают? Ну, Первый, пятый. Не, я только сюда? себе покупал. Уже. Пока Наринный. только скупаешь. Ну, то есть, в принципе, тенденция понятна, что ребята на рынке они потихоньку будут дорожать. Что надо. сказал, что с первой соткой разобрался. да? да? Нет, ну, так, что у нас пока. Показали ему вот такую штуку, это с, на, написано 100 гривен, гляньте, это было 200 гривен, взроскив, вот что такое взроскив? Не же это, это, это взроскив, это... Это, просто образцов конкретного года. А, образ, образцов конкретного -го года. там обрезано. Ага. Это, конечно, не то, что нужно откладывать, ну, хоть что-то И почему? Она уже может какую-то стоимость иметь... Ну, лучше, чем основная масса монет этого года. Но все равно кстати сейчас при естественном свете довольно интересно можно посмотреть как она переливается тут конечно у нас освещение так себе тут ну не да. разглядишь но она вроде бы имеет зеркало имеет да? палец выставляешь и смотришь есть на зеркало нет? Угу. А, вот я вижу тут конкретный штемпель ну можно будет потом показать я может в своем видео покажу именно под лампой, о это, супер. это будет хорошо видно. Ну как, как типа что? Я что, здесь что перебрал? Я здесь реально уже вижу, что для вашего стемпельный блеск, не знаю, как тебе получится так показать с твоего ракурса, но с моего, ну как бы все отлично видно. Я думаю, Да, вряд кстати, ли. приятная монетка, Реально хорошее состояние. То есть такой уже можно продавать дороже номинала. Может гривен 30 за нее попросить, может даже больше меньше. При правильной мойки можно. Если помыть, ну гривен 50 уже можно просить. То есть уже полтинник Хочешь? сверху. О, мне кажется, тут тоже штемпели есть, смотрите, ребят, сейчас попробую. Мы вам промоем, нормально будет. Вот, я тоже нашел штемпель с 2001-го. Принятно. Где, думаешь, лучше всего можно поменять? Так да, куда угодно, мне кажется. В киоски, в киоски, которые хотят мелочи. Что-то у меня ни в 2004-м, ни одной монеты не нашлось. Как так? А у тебя сколько? Три монеты или две? Три. Три монеты. О, блин, Все? подумал, 2004-й, черт, это 2005-й смазанный. Блин, как будто бы 2004, прям, прям, просто забитая пятерка. Не про чекан или ну, засор, я не думаю, что она не, сильно не про чекан, просто мы ну, посмотрим. Ну, мне показалось, что 2004 я прям порадовался на секунду. Так, ну ладно, давайте сделаем ставку. Еще один первый штемпель. Да, покажу. Такой не очень, но... Ну, под лампой там Супер, штемпель будет вообще, яркий. яркий. Класс. Отлично. Там я теряю интерес, то Сейчас перейду к обзору 5 копеек. Что там у тебя еще? 96-й планируется? Планируется... 94-й. А, 94-й, <сёк> да. У меня 5 копеек, 94-го приехала уже на почте, ждут меня из Китая. <сёк> так что, ну, как-то лень мне зайти на почту, забрать. Я надеюсь, я заберу, покажу вам. А, ребята, напоминаю. Перейдите на канал и поделитесь с кем-нибудь этим моим каналом, чтобы мы добили эти 500 человек. Что, Я вот уже ты сейчас? Сейчас 14 500. 14 500. Я с чистой совестью разыграл, во-первых, папку под монеты, одну гривну, и, во-вторых, монету из серебра. Это просто нереально. Я первый раз такую монету серебряную вообще разыгрываю на канале. Я долго решался, но как-то никак не, мы не наберем. Все, это случилось, ребята, все, план выполнен, 2004 год, еее, ура, у меня есть 2004 год. Ну все, ну из 200 гривен получается одна 2004, может быть тут еще какая-то, вот видите, тут еще осталась у небольшая, может быть там еще одна будет 2004, ну все, по крайней мере я знаю, что э, одна есть. Так, 2001 в убитом состоянии, 2005, видите, 2005 не часто попадается, но в плохом состоянии они 2005 2012 Все, я немножко оживился, чуваки Шансы хоть какие-то есть 2014 так. 2012 Оу 2004, еще одна Такая же, не очень, но Но Вторая, я догоняю Мишу, мне кажется Чуваки, это все ваша поддержка Ваши лайки Отклады откладываешь 2014. Супер. 2 буквально в одном мешочке. 2 в одном мешочке. Это просто кайф. 2005 положим. Все, мне... Подожди, а ты третий уже расположен. У меня два всего. Два по столу. А, смотри. Это все твое. А, ты не заметил. Да, у тебя. Так, -а -а. да, 2010. Все отложим. Там не подводит, 2006, но состояние... Нет. Слушайте, пишите, если такая тема вам нравится, такие переборы, мы будем периодически проводить их в нише, может где-нибудь, может кто-то захочет поучаствовать в наших обзорах. Скажи, да, лениcas, но... Посмотри, 65 лет, е. Слушайте, мне кажется, я так не радовался, когда я 95-й, я помню, там комментарий, чувак, что голос волос не радостный. Тогда да, я вообще болел, короче, мне было не, не до монет, но обзор я пообещал вам снять сразу. Пришлось снимать в том состоянии, как было. Короче, 65 лет победы и довольно неплохая монета. Она стоит, ну, наверное, гривен 20 в хорошем состоянии. Ну, здесь состояние ну, такое, как видите, из оборота. Но все равно классно. Это 2010 год. и все, я сейчас буду помогать уже Мишиной монетой перебирать, если он захочет. Ну, короче.. Тут класс класс, все мне больше ничего не надо а, маки, маки сразу маки сразу. первый сразу. раз кстати первый раз в маки попались у меня они не попадались. Я только рассыпал сразу вижу маки и поздравляю, еще раз в маки они правда из оборота наверное 2014 гривну Все, мои стоишь. последние две монеты да. и все, закончили. Я разобрал, значит, свои 200 монет, которые у меня были, из которых 65 лет, потом у нас 60 лет. Класс, кайф. Потом 2004 у нас. 2004, где я дел, блин, потерял? Только нашел уже все. 2004 две монетки у нас. Сейчас, где я Вот 2004. -я. 2004, но немножко получше, но тоже не штемпель. Пара плюс 2001 есть с остатками штемпельного обрезка. Так, продолжение, что Миша нашел своих 600 гривен, смотрите у него на канале. Я покажу еще. 5 копеек, вот эти вот 5 копеек, которые Миша мне продал. Я, честно хочу собрать 5 копеечные монетки, все, которые есть. Такое вот у меня небольшое желание. Видим, что она, ну, нет прям супер-блеска, не мытая, это хорошо. Не, ну там под лампой блеск есть. Да, под хорошо. лампой блеск, может быть, есть. Посмотрю потом еще дома. Обычный гурт мелкий. И 2001 год. То есть эта монета у нас шла для наборов но какой-то видимо тираж был сделан заранее ну то есть и потом просто-напросто банковские сотрудники перепутав вот, так, вот такие вот мешки скорее всего просто их запустили в обращение, когда нужно было произвести миссию денег, они их просто запустили в обращение и вы можете найти такие 5 копеек абсолютно просто вот как мы сейчас в переборе либо просто просить на сдачу вам давать мелочь и удача вам улыбнется, ведь кому-то они попались, и Мише их продали. А теперь они будут у меня дома в коллекции, у меня радовать. <т Teacher> Вы можете, перебрали, да? Да, можете в Ютубе найти канал, связи, да, подписаться, NUMISMATICS TV, Нишин канал. И мой, Монеты Украины называется в YouTube. Сколько у вас подписчиков? Но, Нет, у, не у, немного, у него много. А у него популярные... 140 тысяч. 140 100... тысяч. да, там. 40, 40 тысяч О, У меня почти 15 тысяч. Ребята, давайте нажмем. Сейчас прямой эфир, да? Показываем монеты. Да. Хотите, можете что-нибудь сказать людям, которые смотрят. Сколько там просмотров? Сейчас. Сколько просмотров? Сейчас. Ну, будет. Нет, сейчас да, это смотрят? сейчас не прям прямой эфир, это выйдет. Да, это выйдет видео вечером, вот завтра. Завтра вот. вечером будет видео. Можете передать себе привет, если хотите... Я вас не снимаю, я только монет. То вдруг вы не хотите популярности, чтобы вас узнали. Мы только мы, это мы антикварящики, блядь. Антикваряты. Да, ну тоже наша тема, мы снимаем. Антикварят что-то бывает, попадаешь. Гривны, просто класс. Просто гривна, Вот это 100 гривен может стоить. 100 гривен в идеале, а так там 95-90 стоит. Зашли к нам ребята, которые сидели рядом, играли и разузнали все секреты касательно, касательно монет Украины. Может быть, даже подпишутся на канал. Ребята, вам привет, если подписались. И брали монеты. Так, вот сейчас немножко гуляем. Сейчас у нас обольет вот эта поливалка. Особенно Мишу. Дерево. Класс. Короче, идем по парку. Покажу вам город Харьков. Так, вот такой вот у нас лайв-влог получается. Блин, короче, днем тут реально тупо обливает водой. Если вам жарко, можно прийти и вас обольет. Очень красивый парк. Там Миша там считает мелочь, да? Я смотрю. Окей. И фраз для Инстаграма. Да. А сколько там уже насчитали? Да. Конгресс, лоучка, кетчуп, Еще 5? А запишу, запишу стакан, как выглядит. Е -е -е. Вот здесь столько 139 гривен. Е -е. Даже стакан не наполнили. Ну что, еду принесли? Так, что тут нам принесли на наши супер деньги на мелочь? Это Миша. На сколько ты заказал? На 97 гривен. Ага, вот я не умею его открывать. Сразу видно, да? Ролл с.. Э, как ее называют? С креветкой. А, вот, вид крыватый тут, ну да. открывать не там, где надо. <смех> ну что сказать? Нормальный ролл. С креветкой ну, заказал, я с курицей, но вы бесплатно поменяете, правильно? Ну естественно, Супер. конечно. Да. Отлично, спасибо. Это yeah. вот я тебе отвечаю, просмотров на нем не будет. Так, слышали, Миша сказал, что просмотров на ролике не будет, чуваки. Короче, ролл наконец-то. Блин, у меня штатива нет, давайте попробуем открыть. Наконец-то, который... С креветкой, и супер, может быть, даже немножко острый. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Ну что, обычный, блин, салат на Хананова. Сейчас посмотрим, где там креветка. Капец, он острый. Но есть сок. Короче, креветка, ребята. Реально креветка. И он реально острый. Давай, давай, давай, давай, давай, оп, привет, и а что у вас тут, это, можно подписаться, капусту хочешь, на, оп. да, там немножко остренько, ммм, какой кетчуп, прикольно, попробую, как, что-нибудь другого, спасибо, кто посмотрел, продолжение смотрите у Миши на канале, ставьте лайки, е, -е. всем пока.